Друзья, я вас приветствую на втором у нас уроке по OBS студию. На связи Антон Сафронов. Если на прошлом а, занятии мы разбирали общие настройки, а, сейчас мы разберем а, верхнюю полосу, что тут есть. И а, далее мы с вами немножко коснемся сцен. И уже на следующем видео мы будем переходить конкретно уже к сценам. Конкретно к источникам и так далее. Там большие у нас будут, возможно, по источникам будем даже дробить. Итак, в настройках тут небольшая поправочка: в настройках в расширенных приоритет процесса ставим выше нормального. Я общался с инженерными с инженерами OBS. Они мне сказали, что ОБС более стабильно, когда вот на этом статусе она стоит. Она бывает, выскакивает на среднем, на высоком, на выше нормального такого не было. Вот. Поэтому это небольшая поправка к первому видео а дальше мы давайте посмотрим верхнюю строчку по настройкам что тут есть здесь на самом деле все очень ну, понятно по крайней мере я вам расскажу чем я активно пользуюсь то что возможно вам пригодится для ваших проектов и пропустим то, что по крайней мере я не задействую в своей практике если вам конкретно какой-то пункт нужен вы пишите в комментариях к этому видео и мы дополним по вашему запросу показать записи если вы нажмете на r то откроется папка куда идет запись вот этого то есть куда идет запись с ОБС вот, которая настроена у вас вот здесь до да? вывод на выводе вот запись. Вот сюда. А дальше. Ремультиплексирование записей. Я не пользуюсь этой историей. Давайте нажмем. Так, перетащите файлы в это окно для. Ага. Или выберите пустую очечку, запись для выбора файла. Какой-то формат, видимо работа с записями ни разу не пользовался не, не могу сказать настройки это мы с вами разбирали уже подробно а, показать папку нас с настройками это непосредственно само корневое то есть вот, в Аптете оба studio здесь мы устанавливаем а, даже нет в этой папке мы не устанавливаем даже плагины то есть это просто техническая информация если вы, скорее всего, так как у БС, повторюсь, что БС это бесплатный софт, и постоянно какие-то плагины постоянно записываются и создаются к этому софту, то возможно это для разработчиков будет какая-то полезная функция. А папка с профилями. С профилем мы с вами обязательно вернемся. Какие бывают профили, сцены, как их можно коллекционировать и так далее. Это очень удобно. Сегодня мы это разберем. Поверх других окон это приоритет показывает на винде, по крайней мере. А, кстати, хотел заметить, что стримьте на виндовсе. Потому что VMIX, например, софт, который часто используют на профессиональных трансляциях, он только для, для винды вот не рекомендую вам маг ни в коем случае постарайтесь избежать дальше у нас здесь есть это уже работа непосредственно а, с источниками скорее всего Потому что вот эти все данные, они есть в источнике. Мы когда будем разбирать источники, вы увидите дубль вот этих вот а, всех функций. Вот это все есть в источниках. Поэтому а, и в микшере тоже вот вправка. Она все мы разберем в источниках, в микшере и так далее. А, вид а, полный экран. Ну, это понятно, что на весь экран. Так. Дальше. До дополнительные панели которые отображаются здесь все стоит по умолчанию статистика это статистика вашей трансляции вам это в принципе не нужно почему и информация трансляции потому что вам хватает вот нижней панели где у вас cpu запись live сколько идет сколько fps и когда вы будете стримить у вас тут будет качество сети зелененькое. Это вам, в принципе не нужно дальше панель инструментов, все по умолчанию, строка социальной, все по умолчанию, статистика тоже, мы об этом говорили, что это все у вас есть, а мультиобзор пол, полный и у меня два монитора, а, мультиобзор оконный, помните, я вам говорил, что мультиобзор, которым вы не пользуетесь, это вот для этих более профессиональных каких-то историй. Но, опять же, таки, я даже в профессиональных у ребят у профессиональных не видел, чтобы они пользовались вот этим форматом мультиобзора во время трансляции. Это уже больше для профессионального софта. И хватает функционала, который на сценах, на источниках и так далее. Это уже более такое изощренная функция, которую вам, скорее всего, она вам не нужна будет. Окей, профиль. Здесь мы с вами сейчас вернемся. Коллекция сцен. Окей. Инструменты. А вот здесь инструменты. Это поле, где вот есть скрипты, таймер записи стрима, автоматический переключатель сцен, субтитры, деклинг, а аутпут. Это установленная история. Да, это у вас его, скорее всего, не будет. Это я устанавливал, тестировал. Эльгата, стримдек Deck тоже у вас не будет. Virtual Camp тоже у вас не будет, скорее всего. Uh, то есть здесь uh, история с автоматизацией. Мастер автоматической настройки вам не нужен, потому что мы с вами разобрали, как настроить OBS в предыдущем видео. Uh, субтитры очень, очень... То есть тут только английские, и uh, очень плохо они пока что. Поэтому функция экспериментальная, мы ими не пользуемся. Uh, дальше. автоматически переключать сцены. Ну, я надеюсь, здесь понятно. Здесь вы программируете какие сцены когда переключаются но скажу по опыту это не очень востребованная история потому что вы можете это запрограммировать в источниках в плейлисте например как у вас будет идти автоматизм а скрипты это для разработчиков вам это не нужно ну и справка, информация о софте, об OBS, о наличии обновлений и так далее. Это нам менее интересно. Давайте вернемся к профилю. Что здесь? Здесь вы можете создать профили, внутри которых, вот если вы обратите название OBS 23.1.0, 64 бита, Windows, профиль, совкорп, сцены, фильмы. Да, например. Так вот, внутри профиля вы можете создать кучу сцен разных, которые будут сохранены в коллекции сцен. Вот смотрите, под каждую отдельную ситуацию я рекомендую вам создавать свою сцену. То есть, например, у вас а, направление, там, у вас функция, там, рубрика, там, вопросы-ответы, одно оформление, потом контентная история, другое оформление. Потом какой-то у вас, возможно, интенсив, марафон, третье оформление. И чтобы вам каждый раз не перелопачивать свою сцену, не сносить ее и заново не отстраивать, сохраняйте ваши сцены. То есть вот здесь есть «Создать», называете сцену, как создаете. Дальше «Дублировать», если вы хотите на базе какой-то сцены сделать а, еще одну. Да, переименовать это ну, для, для вашего удобства удалить импорт-экспорт. Обращаю ваше внимание, если вы захотите экспортировать сцену, вот мы, например, создали сцену, мы ее экспортировали, то есть все настройки и так далее, все источники, если на компьютере, куда вы будете ее устанавливать на другую BS, не будет файлов, то есть вам нужно будет под источники все равно файлы собрать. То есть, по сути, ну, такая функция, экспорт-импорт, не очень... Она понятная, потому что все равно вы создаете э, сцену с нуля. Ну вот у меня, например, для неуконами для проектов, видите, одна сцена. иконами понедельник, это у нас вторая. Потом, э, в, знаете, у меня есть формат издеть мешки ворочать, там одно оформление. Потом стрим-медиа-воркшопы, еще одно оформление. А для Виктора, тут для конференции мы делились сцену. Ну и так далее. для записи на YouTube, для мобилки. А для мобилки, смотрите, что здесь для мобилки как раз мы в профиле можем сделать для мобилки вот такое разрешение и записывать вертикальные видео используя все наши знания про bs и делать интересные видео здесь транслировать мы такой формат вряд ли можем на instagram потому что Instagram пока не дает такой возможности вот но Вертикальное видео можете поэкспериментировать для себя, потому что бывает, что вертикальное видео лучше заходит, чем горизонтальное, например. Как настраивается вертикальное видео? Все очень просто. Вы заходите в настройки и на выводе, так, момент, да, на видео, на видео вы ставите просто наоборот вот эти данные. У вас здесь изначально было 1920 на 1080, а вам надо поставить 1080 на 1920. Все. И у вас получается мобильное разрешение. Я делаю IGTV на вот этом разрешении. вот И вы можете увидеть, у меня коллекция сцен для мобилки подписана. Для, для стрим-медиа в своем оформлении. И для из мешки ворочать во втором оформлении. И на моем аккаунте инстаграме вы можете увидеть, как это выглядит. Нужно иногда подгонять, но это все с опытом придет. Просто обратите, обратите внимание. Вот Безымянный это у меня абсолютно... Ну вот я и не пользуюсь ну, вот тестировали мы вот у нас созда... создавали все эти профили а основной профиль это SoftCorp для мобилок для тестов прошу обратить ваше внимание когда вы меняете свой профиль вы... обратите внимание до да, э -э, Restream подключился то есть настройки этого профиля они не переносятся в следующий профиль то есть вот здесь у меня рестрим подключен если мы перейдем в безымянный, например, здесь уже его не будет. И так далее. Очень важно это замечать. Бывает, что если вы хотите воспроизвести свое видео через... Если вы знаете, мы когда будем источники проходить, когда вы загружаете видео, оно не играет у вас в колонках. Его можно сделать так, чтобы оно играло у вас в колонках сразу без задержки. И бывает, зависает из-за того, что вы в разных профилях, эта функция она подключивает. Поэтому можно просто переключать вот на разные профили, чтобы функция это прослушивания вашего видео восстановилась. Но мы об этом еще поговорим обязательно. Поэтому вот профиль и коллекция сцен ⁇ это ключевые на самом деле вещи, которые вот есть здесь вверху. По крайней мере, то, что пользуется мною регулярно и часто. Чтобы не создавать с нуля сцены, я выделил ключевые направления в моем проекте. Сделал один раз, заморочился, сделал сцену и дальше только ее немножко изменяю. Дальше уже э, фундаментально никаких изменений нет, если я только не меняю сцену вообще полностью. Вот И переключаться очень просто.